Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу показать как сделать вот такую милую серединочку цветочками для наших бантиков. Для работы нужен фетровый прямоугольничек. У меня размер 1,5 на 4 сантиметра. И еще я взяла три цвета бусин в 4 мм и мне понадобилось 18 штук белых, столько же розовых и 3 штуки сиреневых. В работе я буду использовать клей ⁇ Момент кристалл ⁇ Можно также взять ⁇ Момент гель ⁇ или любой другой универсальный клей которые при высыхании остается быть прозрачным. Еще нужна зажигалка и булавочки. Как вы видите, я на булавочке уже одела все нужные бусины. И вам советую тоже заранее все это подготовить в своей работе. На фетровую основу я нанесу клей на небольшую площадь, но клей наношу щедро. Теперь беру первый ряд бусин. Это у нас одна белая, две розовые и опять одна белая бусинка. Ставлю этот ряд в начало фетрового прямоугольничка и прижимаю его. Второй ряд состоит из трех бусин. Розовой, сиреневой и розовой. Бусины теперь я ставлю по принципу пчелиных сот. Здесь не очень видно, а на следующем ряде будет хорошо видно, не переживайте. Третий ряд. Белая бусина, две розовые и одна белая. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот они, эти пчелиные соты и четвертый ряд. Пока не ставить некуда, я наношу еще клей, тоже на небольшой участок. Делаю так для того, чтобы клей не успел высохнуть. Ну вот, четвертый ряд состоит из трех белых бусин. Его теперь уже видно, вырисовался у нас первый цветочек. Пятый ряд такой как первый. Шестой ряд такой как второй. То есть после четвертого ряда все повторяется. Когда я прижимаю бусины, я их еще и поджимаю к центру, чтобы они плотно прилегали одна к другой. Вот уже два цветочка у нас получилось. И ставим последние ряды. Видите, как быстро все получается. Придавливаю к низу. И теперь оставлю на некоторое время, чтобы клей подсох. Вот уже клей высох. Булавочки можно вынять, они уже не нужны. А лишний фетр обрежу ножницами. Ножницы ставлю под углом так, чтобы можно было как можно больше срезать ненужного фетра. А то, что осталось, я оплавляю огнем зажигалки. Фетр истончается от огня и сжимается. Уже на готовом стиле его почти не видно. Нужно серединку изогнуть. Я это делаю вот так, перегнув ее через палец. А в тех местах, где ряды между собой сильно склеились, вот эти уголочки получаются, я их просто надламываю. Тоже сделаете и вы, не бойтесь, бусины не отвалятся. Вот такая серединка получилась. Для наших бантиков благодарю вас за просмотр за лайки комментарии и подписку с вами была ирина до новых встреч